Почему Кадыровых в 98 году выгоняли из села, и Ямадаевы за них вступились. А также почему старшие дочери Кадырова очень похожи на аварских женщин. Саламу алейкум, Тумсо. Наверняка ты знаешь о конфликте на Донбассе и о причастности к нему РФ. Есть такой блогер Анатолий Шарий. Как, на твой взгляд, правильней? Должен ли народ воевать с более сильным... Врагом, заведомо зная, что обречен на поражение и исчезнет с лица земли, или покориться и ждать, пока враг ослабнет. Слово «покориться» в этом контексте отвратительно просто звучит. Лидеры государства должны выстраивать такие отношения, идти на какие-то уступки, если в этом есть необходимость в данный период времени. Это задача политиков. Война – это крайняя мера которые должны прибегать только в случае, когда уже все все остальные какие-то там средства уже все исчерпаны, а только в этом случае. Но слово «покориться» здесь, я противник этого слова, покоряться нельзя. Надо идти на уступки, договариваться, но не покоряться. Брат, часто иллюзии не вставляют в виде Е. И... Ты знаешь, я когда есть причина где-то упомянуть, показать, я это делаю. Как вы можете заметить, когда я показываю их ложь, Явную, да, как, например, последняя серия иллюзий, где они лажанулись просто, облажались. Это зашквар всех зашкваров был. Когда этот Хамбиев говорит, что в 2004 году Басаев мешал пойти на переговоры, значит, достичь мира с Россией. Уже Путин, когда был готов, говорит, к тому, чтобы сесть с ними за стол переговоров. Басаев тогда совершил теракт в Беслане, говорит Хамбиев который в то время уже был в рядах российской армии там, или политики, да, который был уже предателем на тот момент. Он уже рядом с Кадыровым находился. То есть, эта ложь, когда я ее выявил, показал, это никак не откомментировали ни Чикатыркашники, ни тот же иллюзионист, когда он делает там, свои вот эти ролики обо мне. Нагло может из этого же ролика взять что-то, да, но никак не, не ответит на, на этот момент. Почему? Потому что на это невозможно ответить. Это лажа вообще всех лаж. И за этим смешно на самом деле наблюдать. Саламу алейкум, Тумсо. Наверняка ты знаешь о конфликте на Донбассе и о причастности к нему РФ. Есть такой блогер Анатолий Шарий. Он говорит о проблемах Украины. Он с самого начала говорил о конфликте на Донбассе, об обстрелах и так далее. И в то же время он не отрицал причастности РФ. Но говорил об этом всегда сдержанно. Его не раз показывали по Рост ТВ, что уже вызывает сомнения в его деятельности. В целом он показывал только одну сторону. Скажи, пожалуйста, свое мнение по этому поводу. Я не могу как-то особо в эту тему вникать. Это все-таки украинский блогер и это украинская тема. Поэтому украинцам виднее, кто там прав, кто виноват. Я не смотрю этого Шария. Мне не интересен его контент. Я помню, что у них, у них там какие-то зарубы были с, с блогером Камикадзе. Я помню, что этот же Шарий что-то про Навального делал какое-то там разоблачение. Потом блогер Быть или делал разоблачение, ну не разоблачение, а опровержение этого разоблачения уже на Шария. И это в целом как бы меня... дало мне как бы такую картину того, что он как-то в целом человек, ну, то ли пророссийский, что ли, что-то такое, у меня к нему было отношение, я поэтому, не, в общем, не знаком с его контентом, не могу ничего сказать. Я могу в этих вопросах ошибаться, поэтому украинцам виднее. ас алейкум, брат Тумсо, прокомментирую вопрос с Ауховским районом. На днях твой друг Даудов сказал, что дом Сайтиева не возвращают до сих пор. Можно ли как-то через международные организации поднять вопрос возврата ок оккупированных земель? Баркаллах. Ас-саламу араматуллах. На международном уровне ты этот вопрос никак не поднимешь, это, это вопрос, который пока он находится внутри российского поля для международного сообщества, и они, конечно, туда лезть не будут. Это, это вопрос, который целенаправленно не решают российские власти. Целенаправленно, потому что вот этот очаг напряженности в регионе, его нужно сохранить на всякий случай, в нужный момент, чтобы его разжечь. Поэтому вопрос пригородного района и вопрос Ауха, он будет всегда вот так вот тлеть. В тлеющем состоянии его будут держать. А решить его на самом деле проблем никаких не стоило. Есть даже закон, уже принятый в России, по которому уже давно должны были быть переселены оттуда те люди, которые когда-то были заселены в Ауховский район, я имею в виду хозяева, настоящие хозяева этих земель должны были быть возвращены туда, и район должен был быть восстановлен в прежнем а, этом масштабе и в, в, в прежнем названии. Но это не исполняется, этот закон не исполняется, и, и, разумеется, это делается специально. Специально они его не исполняют, чтобы вот этот очаг напряженности там сохранить. Но, иншаллах, этот вопрос будет решен, когда, когда мы... Сможем сами сесть и его решить, будучи свободными, не оккупированными. Мы, иншаллах, его по-доброму, этот вопрос решим. Салам алейкум. Как ты думаешь насчет слов Кадырова, что все жители Цинтарой и вокруг сел по ДНК не чеченцы? И что ты думаешь насчет слов Исы Ямадаева? Почему Кадыровых в 98 году выгоняли из села и Ямадаевы за них вступились? А также почему старшие дочери Кадырова очень похожи на аварских женщин? Твой э, комментарий просто переполнен, э, прямо вот от него несет националистической такой ересью? Во-первых, что подразумевается под похоже на аварских женщин? Они а что, аварские женщины имеют какой-то определенный внешний вид? Они, в смысле, они азиаты или они африканцы, они не так выглядят, как наши женщины. Что это было такое, похожее на аварских женщин? Это как? А, а наши женщины на кого похожи? Субханаллах, как, как вы можете такие вещи писать? Я поражаю. Я понимаю, если бы ты сказал бы там, к, там на казахов, на киргизов, на азиатов, допустим, да, есть внешние отличия. Но аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, они все таки, относятся к такой же европейной расе, как и мы. Они выглядят так же, как и мы. Между нами нет никакой разницы. Мы все созданы из одного теста. Как можно такие вещи говорить? Что значит... Я, я не знаю этой истории, чтобы Кадыровых изгоняли из Центероя. Я, я этого не слышал. Если такое было, то, не знаю, я думаю, об этом знали бы. В общем, я не, я не знаю, как это прокомментировать, я не в курсе. Я понимаю в целом да, намек этого сообщения на то, что якобы они не чеченцы, да? Кадыровы, но увы, увы, но они чеченцы. Пора уже спуститься вам на землю и понять, что чеченцы это обычные люди. И среди нас есть очень хорошие люди, а есть и очень отвратительные, мерзкие люди. И их, к сожалению, у нас оказалось немало. Осознайте это уже. Томсо, как... Как ты, наверное, знаешь, многие Кавказы обвиняют русских в ксенофобии и национализме. Но, по моим наблюдениям, уроженцы Северного Кавказа сами страдают от этих пороков. Когда ты посещал русские города, чувствовал ли ты к себе неприязнь? По-моему, кавказцы презирают русских. Что ты думаешь об этом? Я думаю, что э, ты прав в том, что это не особенность русских людей, э, ксенофобия. Э, этим страдают... Все, наверное, народы, везде есть вот эти вот сторонники того, что они самые великие самые мощные. И, к сожалению, кавказские народы тоже не лишены этого недуга. Поэтому здесь я в первую очередь считаю, что каждый человек должен как-то бороться с этим внутри себя своего народа своей семьи а потом только уже выходить за пределы и видеть вот это вот эту щепку в глазах другого да, не замечая у себя бревна это та проблема которая присутствует я думаю во всем мире и у всех народов никто этого не лишен даже сахабы сподвижники даже они были ну, иногда этот вопрос вставал даже среди них. В хадисах мы знаем да, те истории, когда, когда Пророк Мир, и Аллаха, порицал их за это. Если они, те, кто были наилучшими созданиями в этом, в этом мире, и никто с ними уже никогда не сравнится, если даже они были подвержены да, этому влиянию, то мы-то тем более будем этому подвержены. Надо понимать, что национализм – это та, та нечистота, которая присутствует в каждом человеке. Насколько бы хорошим он ни был, она в нем присутствует. И преуспел тот, кто с ней борется, как-то вот более успешный. Если борешься с ней, значит ты преуспел. И тебя не назовут националистом, ты можешь называть, не наз, можешь называть себя ненационалистом. Если же ты плохо с этим борешься, и она, эта нечисть преодолевает, Тебя, то ты становишься националистом.